Приветствую всех подписчиков, гостей моего канала. С вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодняшнее видео по проекту Грэмми Game. Я изучаю этот проект. Для меня он новый. Проект довольно-таки неплохой и интересный. В этом видео я хочу проинформировать вас, с чего мы здесь будем, можем выводить денежные средства. Значит, нам при регистрации, как я уже говорила, друзья, дается подарок одна машина. Так, не не то, не то, вот сюда. Вот эта машина дается в подарок здесь. Вся информация, сколько она будет вам приносить доход. Абсолютно без вложений. И эта машина, вот с этой машины, мы можем выводить монеты только с производства. То, что она производит, вот эти монеты, они могут, как бы идут на вывод. Мы получаем ежедневный бонус, мы просматриваем серфинг. Мы эти монеты вывести не можем. Мы приглашаем партнеров, они также идут там какой-то процент реферальные начисления. Мы реферальные начисления вывести не можем. Значит бонус и серфинг они идут вот на этот наш баланс вывода. Вот он. Мы с этих монет можем прокачивать, делать апгрейд свои машины. Заходим, не забываем, раз в 24 часа и активируем свою машину. Если мы не активируем ее, дохода не будет. Как я уже сказала, вот у меня минута идет 0.44 коина. Так как я рискнула на 1 доллар, я прикупила вот эту машину. Я ее прокачала до четвертого уровня. И она мне приносит ежедневно в день 720 коинов. И вот этот доход я могу выводить. То, что у меня там 6000, их я вывести, естественно, не могу. У меня было 10 тысяч, а 10 тысяч коинов это один доллар. Вывести я их не могу. Так как мне доход идет с двух машин. Этот в подарок, этот я купила. Вы же работаете с купленной машиной абсолютно без вложений. Из заработанных монет вы можете делать обгрейд сюда, кликаете, если у вас у столько есть монет. И увеличиваете, прокачиваете свою машину. Чем больше уровень, тем больше доход. Понимаем это? Повторяю, бонусные и серфинг плюс реферальный мы вывести не можем. Я могу выводить вот это ежедневно и 70 плюс 72. Также ежедневно это все суммируется. И у меня у минуту 0.44 коина. Вот они. Значит, вывод инстантом идет на Pair и на Falset Pay. Pair берет 1 цент комиссию. Falset Pay комиссию не берет. Я выводила вчера на Pair. Позавчера я выводила на pair потом 13 числа на фаусет pay, 1 также на фаусет pay, ну и тут по 2 цента. Понятно, что потом не было, вот у меня там 10 тысяч я набрал, а вывести не дает. Понимаем, доход только идет от своих машин со своей машины. Вот. Мы только можем выводить. Бонус серфинг и реферальные начисления выводить мы не можем. Мы можем из заработанных вот этих монет только прокачивать свою машину. То есть увеличивать апгрейд, увеличивать уровень. Значит, не забудьте в настройках прописать платежные реквизиты Pair HousePay USDT. Ну естественно подтвердить адрес электронной почты. Значит, и у нас что? Вывод вот этой обмен. Вот. У меня было 10 монет естественно я не могу вывести так как я еще не заработала столько мне машина столько не дала производства. я могу раз в два дня выводить по 10 центов и сегодня мне я боюсь что мне не даст она даже не знаю во сколько времени я выводила вчера давайте кликнем пайер и посмотрим кликаю Вывелись. Видите, поздравляем. Поздравляем. Вам удалось мгновенно обменять свои монеты на денежный приз. ну, они уже отправили. Как я сказала, платье, друзья, инстантом. 10 центов я вывела на пайер Минус один цент комиссия. Итого один цент. Следующий вывод я могу сделать через 24 часа. Идем на пайер. Даже вот я еще не обновляла страничку. 15 ноября 9 центов. Смотрите. Вот 15 ноября. Гремми гейм. Далее вот я еще выводила. Так, 14 ноября. Grammy Game. И сейчас я перезагружаю страничку. 16 ноября плюс 9 центов. 16 ноября. 9 центов. Grammy Game. Платит инстантом. Я надеюсь, я все понятно объяснила. Дашборд. Вот. Стало у меня 5000 монет. Ну и здесь, естественно, баланс отображается. Вот 1000, 10 центов на пайк. И у них тут свое время, видите, у меня время... 11 часов. 10.59. А у них 7.57. Видим, разница во времени. Комплект. Вот. Так, все. Я объяснила. Надеюсь, это понятно. Повторюсь еще разок, друзья. Бонус ежедневный нам дается. Дает серфинг. Мы просматриваем ежедневно. Там серфинг, короткие ссылки, плюс реферальные начисления. Это мы вывести не можем. Все идет на баланс. Эти монеты мы можем только использовать для увеличения уровня прокачивать свою машину. А то, что вот этот доход мы можем выводить. Все. Набрали 200 монет на фаусет пей 2 цента без комиссии. На пайр 2 цента не имеет смысла выводить, потому что один цент это ну, сами понимаете да это ни о чем вот. проект замечательный проект мне нравится в общем есть такой вот аналогичный проект вот не знаю зайти не зайти вот надо поискать информацию в интернете возможно я и зайду ну, тогда видео запишу вот, ну, в принципе, на этом все. Надеюсь, я все понятно, ребятки, вам объяснила. Работайте, зарабатывайте абсолютно без вложений. Но не забудьте два раза 24 часа заходить и активировать машину. Если машина не активирована, естественно, дохода нет. На этом буду заканчивать. Благодарю всех за просмотр.